Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии Данила Константинов, а в эфире у нас политик Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Я вначале для зрителей сделаю небольшое объявление. Дело в том, что нашего традиционного стрима по средам сегодня не будет. Он переносится на завтра, зато он обещает быть завтра интересным. Этот стрим будет посвящен ковидной катастрофе в России. И в стриме примут участие политик Дмитрий Гудков и журналист Александр Плющев Сеха Москвы. Это наш новый спикер, поэтому обязательно завтра подключайтесь. В 5 часов по Москве будет этот стрим. Сейчас переходим к нашей сегодняшней теме. Олег Яковлевич, я узнал сегодня утром, что партия Яблоко внесла вас в некий черный список людей, посмевших поддержать предвыборную стратегию Алексея Навального под названием Умное голосование. Как вы можете еще прокомментировать такое решение, существование такого списка? Ну, знаете, это очень грустно. На самом деле это очень грустно. Потому что, понимаете, разногласия, вещи естественно нормальные, еще бы не хватало, чтобы оппозиция ходила строй, понимаете? Мы все по-разному относимся друг к другу, мы это право. А Конституций у нас нет. Но. Мне кажется, что не надо переходить в некоторую грань никогда. Да? И вот составление списка и публикация списка – это вещь нехорошая, неправильная. Ну, как минимум по двум причинам. Во-первых, она неправильная стилистически. Ну, стилистически она неправильная. Понимаете, она, вот хочешь не хочешь, она вызывает ужасные ассоциации. Просто ужасные. Да? Кроме того, она неправильная содержательная. Потому что, собственно говоря, что, зачем этот список? Вы знаете, вот, то есть я не знаю, что там думали члены политкомитета «Яблоко», когда они за него голосовали. И я не знаю, как они голосовали. Я очень надеюсь, вот есть как минимум два члена политкомитета, про которые мне очень хочется верить, что они голосовали против. Ну, для меня будет просто личным разочарованием глубочайшим, если они тоже голосовали за. Вот, не хочу назвать фамилии. Но... Понимаете, вот какой смысл этого списка? Они говорят: вот смотрите, значит, люди, которые значит, они говорят, что уличный протест опаснее нынешней власти. Это говорит Григорьев Алексеевич Явлинский. Он имеет право так думать. Я с этим не согласен. Мне кажется, нынешняя власть самая опасная. Но они много чего такого говорят. Вот они публиковали списки людей, которые с их точки зрения были такими энтузиастами умного голосования. Во-первых, это не так, конечно. Там умные люди в этом списке в основном, там, не осмеливаясь говорить о себе, но остальные точно умные люди. Вот. И они, в общем, как умные люди, они, конечно, понимают и плюсы, и минусы, они видят ограничения. И я, например, поддерживал весьма, так сказать, ну, условно я говорил, что если у вас нет своего кандидата, вот своего нет, которого вам, так сказать, сердце велико голосовать. Вот тогда голосуйте так. Да? Я поддержал довольно много кандидатов по округам от партии «Яблоко», которые их не поддержало умное голосование. Потому что я считал, что надо голосовать по совести. Да? А вот если уж вот ну, нету, тогда уж пусть лучше негодяй от КПРФ, чем негодяй от «Единой России». Вот, ну, это была моя позиция. Но я в этом дело. Вот какой смысл публикации списка? Знаете, я не вижу, к сожалению другого, Кроме обращения внимания начальства, вот посмотрите, это ваши ненавистники, это ваши непримиримые враги. Мы нет, мы демократическая оппозиция, вполне себе ну, способная вписаться в систему, мы не хотим уличных протестов там и так далее. Да? А вот эти, вот эти, вот это ваши враги настоящие. Смысла здесь нет, органы разберутся без них, никаких э, неприятств они нам не причинили, ну понимаете, если бы это опубликовал какой-нибудь Прилепин, ну и хрен бы с ним, да. Но это же публикует та самая партия, доверенным лицом которой я был в шестнадцатом году, между прочим, будете смеяться, да? и искренне за нее агитировал, потому что они единственные, кто против анекции Крыма, они... У них антивоенная позиция, у них, последовательно, европейский курс там, и так далее. Да? Я за них агитирую. Ну, не должна европейская партия опускаться до таких вещей. Поэтому это ужасно грустная история, на самом деле. Может быть, я, например, зря написал про это, про все, может быть, стоило вопрос не обращать внимания, ну, пройти мимо. Ну, бывает, ладно. Ну, я уже написал. Вы интересный вопрос задали, для чего вообще составление публикации такого списка. И действительно, после прочтения этого документа, я имею в виду решение этого политкомитета партии «Яблоко», где в конце и, и содержится этот список фамилий, в том числе ваша фамилия, остается ощущение какой-то незавершенности. Вот И что? Этот э, список публикуется, чтобы что? Вот это остается неясным. Есть какая-то ясность? Может быть, вы что-то слышали, может быть, будут какие-то политические решения дальнейших партии Яблока по этому поводу. Что, что, что делать с этими людьми в списке? Ну, какие будут политические решения партии «Яблоко»? Там, я не знаю, про очень достойных, уважаемых, известных людей, повторяю, я как бы рад там быть в этом списке, эм, э, э, рад быть с ними какие могут решения партии, партии яблоко относительно этих людей. У них нет средств принуждения, у них нет, у них нет никаких средств... Ну, не знаю, не сотрудничать, никогда не сотрудничать. Никогда значит, не ни в коем не случае. Не садиться на одном поле. Ну, я, я, я, я не знаю, что ну, глупость какая-то, на самом деле просто. Ну, просто. ну, просто глупость, понимаете. Вот, я не знаю, меня это, меня это просто, вот, знаете, меня это просто шокировало, на самом деле. А, вот просто вот как-то, ну как же так? Ну, интеллигентные люди, ну, они не должны так себя вести не должны. А как вы думаете, вы уже сделали предположение, что это делается для того, чтобы обратить на себя внимание начальство, но все-таки ведь этот шаг он укладывается в череду похожих шагов, которые лично Григорий Алексеевич-Явлинский совершал вот в течение последних нескольких месяцев. В том числе, в ходе избирательной кампании, вот эти знаменитая критика Навального, когда тот попал в тюрьму, то есть прямая критика политзаключенного. Его призывы к сторонникам Навального не голосовать за партию Яблока, его продолжающаяся после этого критика Навального, ну и так далее. И вот сегодня публикация этого списка. Он, что, что он пытается сделать? Утопить свою собственную партию или доказать свою нужность? В чем вообще смысл этих странных манипуляций. Ну, Даня, ну спросите лучше его. Ну спросите лучше его. Но я не понимаю, зачем он это делает. Я не понимаю. Это меня тоже огорчает. Потому что, вы знаете, я, я в общем-то, отношусь к нему с, ну там, не знаю, может надо говорить в прошедшее время, я предпочитаю говорить в настоящем. Я отношусь к нему с глубоким уважением. Дело в том, что это человек, который вот уже 30 лет говорит, ну не то чтобы одно и то же, но он говорит в одном направлении. Понимаете, он не перебежал на другую сторону. Несмотря на неудачи, его там все получат, его морды в грязь там, и так далее. А он повторяет вот, свое там, и так далее. Да? Вот. Это вызывает уважение. Ну, вот У меня, по крайней мере, это вызывает уважение. Тем более вещи, которые он вот, декларирует. Не тогда, он говорит там, о Навальном. Я тоже считаю, что с человеком, который сидит в тюрьме, очевидно, по политическому делу, ну, не надо сейчас дискутировать. Не надо дискутировать. скажем, он из тюрьмы, потом, заради бога, вообще хоть морду бей. Там, пожалуйста. Но, но, но когда выйдет из тюрьмы? Вот. Понимаете, вот если есть у нас в стране действительно какие-то гуманистические традиции, то одна из них – это вот какое-то такое особо внимательное отношение к заключенным. вот, но вот, вот это, это действительно всегда было, мне кажется, в, в русской интеллигенции. Мне кажется, это то, что следовало бы как-то сохранить. Поэтому я, я не понимаю, зачем он... Это зачем он это, это э, делает, вот. Но понимаете, и тут важно вот что. Поскольку Григорий Алексеевич уже давно, ну по факту, является не столько реально действующим политиком, который бьется за голоса, который пытается привлечь к себе там ребята и вы тоже за меня голосуете и вы тоже и так далее, он скорее является ну вот проповедник, да, я не вкладываю ничего плохого в это в смысл, ничего иронии, да, он действительно проповедует, ну, так сказать, в хорошем смысле слова, он проповедует определенные ценности. Да. Вот, он занимает моральную позицию, хочет, ну, пытается занимать моральную позицию. Да. Но если ты занимаешь моральную позицию, если твоя роль вот на этой политической арене не любой ценой привлечь голоса, и тогда ты можешь говорить, да хоть чертом, там, как угодно, да, а твоя роль вот такая вот, ты вот стоишь и говоришь правду, ты говоришь некую истину людям, да, то тогда к тебе возникают очень высокие моральные требования. Понимаете, вот ты имеешь право это делать, если ты вот стоишь сам очень-очень высоко как-то, да? вот. И там, когда человек э, тогда грязный, понимаете, к нему грязь не прилипает, на нее никто не обращает внимания, да? Но когда человек в таких вот белых, белых одеждах, опять же, без иронии, да? вот, то любое пятнышко на них, на ней, на этих одеждах привлекает внимание. Григорий Алексеевич выбрал тяжелую роль на самом деле себе в политике, да. Но его должен за это расплачиваться. Заявление политического комитета партии Яблока содержит одно интересное утверждение. Они заявляют о том, что все люди, перечисленные ниже в списке, которые активно поддержали умное голосование, несут полную меру ответственности за все действия депутатов КПРФ и прилепенцев в новой Государственной Думе. Вы чувствуете на себе эту ответственности? и вообще согласны ли вы с этим утверждением? Нет, я не согласен, И даже вот в моем письме политкомитету партии Яблоко пытался это объяснить. Дело в том, что, мне кажется, они совершают одну ошибку, которую многие на самом деле совершают, и как бы здесь нет ничего плохого ошибки. Это ошибка, просто вот с моей точки зрения это ошибка. Значит, они рассматривают парламент как парламент. Они рассматривают вот это собрание 450 человек как как нечто, от чего что-то зависит. Значит, это не так, на самом деле. Да? Будет там Прилепин, будет там черт с рогами, будет там какой-нибудь там клоун, понимаете, ну, или там, там есть клоуны, разумеется, да, будут ли там люди, которых, я надеюсь, будут судить, таких, как, допустим, Александр Бородай или Андрей Луговой, там, и так далее, да, это не имеет никакого значения с точки зрения актуальной политики России. Эти люди максимум что могут, они могут делать какие-то заявления, им никто никогда не позволит принимать какие-то решения, решения они не принимают, да? вот, и, допустим, моя поддержка умного голоса была связана именно с этим. Именно с этим, да, потому что совершенно не важно, какой конкретный негодяй в доме, совершенно не важно, какие сталинисты в доме, я вообще считаю, что Единая Россия значительно больше сталинисты, чем КПРФ, КПРФ не имеет политической субъектности, КПРФ может ходить с портретиками и возлагать цветы к могиле упыря, понимаете, ну это они, конечно, могут, а да. почему нет, но э -э -э, они никаких решений не принимают, а решения о войне, о изоляции, о посадках там, и так далее принимают не они, эти решения принимают, и даже, Конечно, не Единая Россия, но Единая Россия является такой, ну, как бы, э -э символом, э нашлепочкой, лейблом на, на власти, да? поэтому Единая Россия страшнее, чем, чем, э -э чем КПРФ. Поэтому нет, конечно, любые решения, которые будут сейчас приниматься, будут приниматься не Государственной Думой и не теми клоунами, негодяями, преступниками, которых, к сожалению, достаточно среди 4-50 членов Государственной Думы. То есть вы думаете, что это такая фасадная совершенно структура, а в действительности никаких решений она не принимает, все будет спускаться сверху? Ну, ну, ну ежу понятно. Ну, ежу понятно, но ну, вы посмотрите на... Э, окей, вы посмотрите на Государственную Думу последних где-то лет 15. Да? Вот. Ну, в первые годы Путина там еще кто-то кто чирикал, но уже давно этого нету. Ну вот, на Государственную Думу последних лет 15, ну, ну пожалуй, так знаете, с 2003 года с вот, дума избранной 2013 года, значит, 18 лет, да, вот. значит, никогда они не выступали против президента, никогда они не отвергали предложение президента, и так далее, да, и они к тому, что если президент сказал «дважды два то они все должны кричать «дважды два восемнадцать». Нет, конечно, да, и Путин может сказать правильную вещь, но ну, всяко бывает. Но если парламент, независимая якобы ветвь власти, никогда не выступала против власти исполнительной, значит она является ее частью. Ну просто вот, ну по факту так, ну что говорить-то? Поэтому, конечно, они не принимают никаких решений, поэтому все равно... Прилепин, там, Вассерман, этот э, смешной, там еще кто-то. Ну, какая разница, ребята? Ну, я вас вот с вами не соглашусь в полной мере, потому что, да, Единая Россия, безусловно, это прямой инструмент вмешательства Кремля и реализации его политики. Но надо понимать, что вот эти ребята, я имею в виду КПРФ, Родина, Прилепинцы, они в, сам, в, самом, в, своем, в самой своей идеологии несут определенные заряды и предложения, которые даже жестче чем то, что делает «Единая Россия». Ну, скажем, вопрос о смертной казни, который регулярно поднимается депутатами от КПРФ и о той же «Справедливой России». Нет ли опасности вот на фоне роста таких настроений в Думе того, что Кремль будет улавливать подобные сигналы и реализовывать еще более жесткие сценарии? Я бы поменял, так сказать, местами здесь вот события, да? то есть я думаю, что условные прилепницы как вы их назвали, да, ну вообще всякие всякое разнообразные фашисты, да, которые вот сейчас есть в Государственной Думе, к сожалению, в избытке пребывают там, и в раз, из разных фракций, между прочим, они из разных фракций, вот. в том числе из Единой России. Они там потому что такие настроения есть в администрации президента. Понимаете? Не потому администрация президента будет принимать какие-то решения, что они оттуда будут там чего-то там кричать, бурлить там, и в администрации президента посмотрят, почешут в затылки и скажут, ну, ребят, ну раз вот такие настроения, давайте вот мы там, я не знаю, восстановим смертную казнь, условно, да, или там начнем войну еще где-нибудь. Нет. Вот эти люди, вот эти фашисты в Думе, потому что этого хочет администрация президента. Понимаете? А от них лично не зависит ровно ничего. Вот я в этом абсолютно убежден. Понимаете? И поэтому, поэтому считать, сколько там КПРФ, а сколько там кого совершенно бессмысленно. Считать надо другое. Удалось дать по морде э, Кремлю или не удалось. Понимаете? Тут вот что было важно. Значит так, вы хотите по округу номер э, такой-то провести Тюткина. Да? А мы вам говорим: хрен вам Тюткина, и проходит Пупкин. Пупкин может быть еще больше негодяй, чем Тюткин. Да? Но вы, Тюткин, вам уже занес Тюткиным, вы договорились там тра-та-та -та и так далее, да? А Тюткина нет в Государственной Доме. Значит, вы не смогли сделать того, что вы хотели. Вот что на самом деле важно. Вот это действительно важно. Это должно видеть общество. что Они не всегда могут делать, что хотят. Что солидарность общества, пусть даже солидарная поддержка негодяя в данном случае. Да, солидарность общества может нанести им политический урон и, и э, так далее. А что Пупкин, что Тюткин будут голосовать, как он будет велено. И говорить будет то, что будет ввелено. Если они вдруг скажут, там, начнут чирикать то, чего нельзя чирикать, вот, то им позвонит какой-нибудь шестой помощник 14-го советника да, и скажет, Вася, ты вообще заткнись. А то, -то много об всем понимать стал. И Вася заткнется немедленно. Но посмотрим, как будут вести себя эти новые депутаты Государственной Думы. А я вас хотел спросить вот о чем. Это мой сегодня последний вопрос. Он немножко не относится к остальным, и тем не менее я не могу об этом не спросить. Сегодня 10 лет со смерти Муамара Каддафи. Как вы думаете, Путин может повторить его судьбу? Может или не может, это никогда нельзя точно сказать. да. Вот, знаете, какая вероятность встретить динозавра в Москве? 50% можно встретить, можно не встретить, да? так вот. что, неизвестно. Но, вы знаете, я могу сказать вот что. Во-первых, мне кажется, что все-таки такая жесткость маловероятна. Это первое, что я думаю. Второе, я могу сказать, что я бы очень не хотел, чтобы кто-либо в нашей стране, вот кто-либо, даже те, кого я считаю приносящими нашей стране огромный вред, повторял судьбу Мама Кадайфа. Вот Я в своей стране такое видеть не хочу. Это ужасно, на самом деле. Я хочу, чтобы у нас была цивилизованная страна, и чтобы у нас все решал независимый суд. А вот Я упоминал там людей, которые, там, допустим, депутаты нынешнего созыва, которые, с моей точки зрения, должны быть под судом. Они под судом должны быть, под судом, с адвокатами с презумпцией невиновности, которая, с сомнениями, которые толкуются в их пользу, там и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы так было. А расправы, это ужасно, потому что после одних, ну, это вообще ужасно, ну, кроме того, прагматически ужасно, потому что после одних расправ следуют другие, понимаете? Если начинают вешать на фонарях, не надо забывать, что фонарь – это инструмент многоразового использования. Универсальный, да. Универсальный инструмент. А вам не кажется, что вот проводя такую политику, какую они проводят, Путин в России и Лукашенко в Беларуси, например, отрезают все возможности для какого-то цивилизованного разрешения этого кризиса, и что все может скатиться именно к подобным событиям? Несомненно, несомненно, я убежден, что вероятность силового противостояния, силового противостояния которое, конечно, не может проходить без таких эксцессов, вот, ну, просто не может по определению, да? вот. вероятность силового противостояния резко возрастает. Резко возрастает, она возросла, то есть очень резко. Да? Потому что вы понимаете, ну, если э, они объявляют преступление, ну по факту они объявляют преступление, любой мирный протест, даже словесный, да, то естественно, к чему это приведет? Смотрите, ну во-первых, конечно, это приведет и уже привело к сокращению числа людей, готовых протестовать. Ну, это нормально. Люди не хотят ни в тюрьму, ни в больницу. Да? Это совершенно нормально. И не могут платить безумные штрафы. Вот я сейчас должен заплатить 300 тысяч рублей этому самому замечательному человеку Антону Красовскому с «Раша Today. Понимаете, за то, что я э, как-то нанес ущерб их там чести, достоинства, деловой репутации. Как бы я знал, что это у них есть, я бы никогда не наносил, конечно, ущерб, но что делать, нанес. Да, вот, люди не хотят платить такие штрафы, это нормально совершенно, и их в тюрьму не хотят. Но с другой стороны, второе последствие, Знаете, как Высовский говорил, настоящих буйных мало. Да, мало, но они есть, да, и вот эти, которые настоящие буйные, ну или там, такие упертые, упертые люди, там, героические люди, как хотите их назовите, да, они будут продолжать протестовать, но они же уже будут протестовать другими способами. То есть, власть сегодняшняя и наша, и Лукашенко, она сама вкладывает коктейль Молотова в руки людей, которые без нее браться за него не хотели. Ни в коем случае. Вот. А она вкладывает. Ну да, поэтому я боюсь, что нас ждут достаточно тяжелые времена. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем. На сегодня Спасибо. с вами были Леонид Гозман, кстати говоря, теперь входящий в черный список партии «Яблоко» и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами и до новых встреч. До свидания.